Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, подведем некоторые итоги. После того, как я сняла об Украине, о независимости Новороссии, конечно же, посыпались на меня Всякие обвинения, грязные, как обычно. Но кто бы сомневался. Хочу вам сказать, что я человек неподкупный. И когда было нужно, я вполне трезво говорила и критиковала ошибки наших властей в том числе. Однако есть одно «но». Критиковать свою страну нужно в лучшие времена, чтобы исправить, чтобы делать э, его сильнее. Конечно же, у нас есть чиновники, которые плевать хотели на свою родину, на народ, которые нагло пользуются всеми благами народа, но при этом ради народа ничего не делают. Много чего у нас есть неблагоприятного, много есть минусов, но в трудные времена свою страну нужно поддерживать, потому как эта страна тебя выкормила. Ты живешь в этой стране, ты пользуешься благами этой страны. И в трудные времена нужно свою страну поддерживать. Тем более, когда ты понимаешь, что все эти шаги, они нужны. Они нужны и к месту. Мне написали, видимо, из Армении, «Вот вы радуетесь за Донбасс, а почему вы не говорите, что вот Россия Арцах не признала». Все должна делать за вас Россия. Так Армения сама не признала Арцаха. сколько лет, уже 30 лет с лишним. Она сама не поставила основу признания Арцаха. Кого вы вините? У вас каждый день тысячи возможностей э, сотрудничать с Россией, признать Арцах. И как Путин заявил недавно, что Донбасс, он признает с, с его старыми... Э, рубежами, То есть даже те, те земли, которые вне Донбасса сейчас, по старым картам, принадлежат Донбассу и ЛНР. И поэтому отодвигать придется некоторым свои войска, иначе будет плохо. У вас даже сейчас есть возможность, сотрудничая с Россией, признать Арцах. И тогда точно так же он скажет про Арцах, что все его рубежи, которые были до вот этого всего принадлежат арцаху им признает арцах и будет ставить там базу уже есть расширять эту базу без войны вы вернете эти территории обратно поскольку они отданы незаконно совершенно там не было войны там ни одного выстрела не было просто подарены но вы этого не делаете у вас есть шанс колоссальный в ваших руках освободить свои земли остановить все войны и это вы можете делать но вы этого не делаете. Вы всеми силами поддерживаете тех, кто вчера вас резал? Что вы требуете от Путина? Это Путин ментов учит бить людей без руки, без ноги, которые вернулись из фронта? Или это ваши погонники это делают, у которых нет ни Родины, ни флага? Кто платит, тот и хозяин. Почему вы вините других, когда вы сами должны делать первый шаг? Почему он признал донбасс и ЛНР? Да потому что народ там не хотел. А сколько было мной сказано за два года, кричала, оралась, записывала, у меня уже нервы сдавали просто, у меня просто срывы были в прямом эфире, когда я призывала, идите, призовите референдум о признании, и вас признает Россия. Вы давно могли признать овцах, вы давно могли попросить базу русских поставить там, и спастись. Вы это сделали? Нет. Что вы хотите? Вы хотите плюнуть в лицо этому народу, унижать этот народ, обзывать правительство этой страны. И при всем этом они должны вам помогать и спасать. Так они и так спасают вас. Возле Нахичевана стоят русские парни. Везде стоят. Если вы не цените то, что для вас делается сейчас, то почему они должны за вас жертвовать собой? Я понять не могу. Поэтому будьте так любезны помогают тому, кто сам себе хочет помочь. Вы принимаете делегацию оттуда, лежите им задницу и говорите России, делайте так, чтобы все было у нас хорошо. Почему она должна... Вы пускаете турка на Кавказ сами лично против России, помогайте всем этим силам концентрироваться и хотите, чтобы Россия за вас что-то делала. Для того, чтобы ради вас что-то делали, вы должны... Идти, играть честно. Вы должны идти, по одним правилам идти, понимаете? Этой стране должно быть выгодно вам помочь. Это как вообще? Это все равно как, не знаю, избить хирурга, а потом сказать, а теперь меня оперируй. Вы делаете то же самое. Вы делаете все, чтобы помочь западным странам и Турции укрепиться на Кавказе против России, поставить там базы, направлять оружие против России, расшатать основы России и хотите, чтобы она вам помогла? Остановитесь. У вас и сейчас есть этот шанс. Но вы делаете все для того, чтобы ради чужих интересов пожертвовать своими детьми и своей страной. Иначе, как душевную болезнь, я это назвать не могу. Я не хочу с вами говорить и разговаривать. Я об этом говорила миллион раз. Теперь перейдем к обратной стороне. Признание Донбасса и ЛНР выгодно не только для Донбасса и России, выгодно и для Украины. Ваши дети перестанут гибнуть. Вы знаете, сколько их погибло? Вы знаете, сколько мне кадров отправляют, которые нельзя опубликовать и показывать? Вы знаете, сколько сотен ваших детей из Украины уже их нету? Но они шли туда не шариками и, и тартами. Они шли туда убивать детей. Вы видели эвакуацию детей растерянных, бедных? Я тоже смотрела детей из детского дома, как эвакуировали, там внизу написали люди. Мне тоже это очень сильно вот просто задело, когда дети из детского дома, у которых родителей нету. Понимаете, ребенок прижимается к родителям, когда опасность от этих бедных детей никого нету. Их еще и куда-то увозят непонятно куда. Они напуганные, такие глазки-пуговки смотрят, носики только торчат, им там шапки надели, они стоят, и боятся, и они... Трясутся, они они же ви, слышат эти бомбы. Сколько раз вы кидали бомбы намеренно на детские сады, на мирные дома? Вам, вам это простится? Да никогда в жизни. Как могут люди доверять вам и верить вам, если вы приходите с огнем и мечом? Как вообще это возможно? Как возможно обниматься со вчерашним врагом и убивать своего брата? Что вы ожидали? Какого результата вы ожидали? И... Просто это было дело времени. Но никто не ожидал, что так рано случится. И когда я говорила, естественно, там эти могуйки всякие кидали, карты мне уже написали. Вот есть такая-то вот сикая, она говорит, что скоро все вернется. И я говорю, ну и хорошо, прекрасно. Она говорит то, что вы хотите услышать ради ваших аплодисментов и просмотров. А я говорю то, что есть. Россия, третий Рим, Россия наследница Византии, не забывайте об этом. Все символы Византии, стиль Византии, все переняла Россия. Византия была страной многих народов, там жили множество различных народностей, и управляли Византией, и греки, и армяне, и были императоры славянского происхождения, болгарского происхождения. В Византия была оплотом многих народов. И пока была политика Византии, мы, наша Византия, мы сильны, мы вместе. Византия жила. Как только начали делить всех по национальности, чужой, свой, Византия пала. Византия пала из-за таких, как Пятая колонна сегодня, как вот это эхо Москвы, как вот эти вот суслики предательские, которые вынюхивает, не знает, что сказать, как вот этот Макаревич, который вечно что-нибудь да Тебя вообще спрашивали? Вы считаете, что просто свою страну унижать перед другими странами, перед другими политиками, это замечательно, нормально? А я считаю, что нет. Да, у моей страны есть свои ошибки, есть свои недоработки. У наших политиков есть свои грешки, но мы сами внутри разберемся. Когда у твоей страны трудности, когда у твоей страны решающие моменты, ты должен говорить о минусах своей страны шепотом и о достоинствах громко. Потому что это твоя страна, потому что свою мать не обсуждает при других. Матери своей ты можешь дома сказать: Вот ты в этом не права, и вот это неправильно делаешь. Но дома. Не при всех унижать. Те люди, которые готовы стелиться перед Западом, умирают, без них жить не могут, готовы продать всю свою родину, лишь бы Запад здесь руководил. Они вызывают у меня омерзение. Откровенное омерзение. Критиковать свою страну можно, но в лучшие времена. В трудные времена надо стать и защитить. Вы знаете, в 40-е годы очень много было потомков тех, раскулаченных, Сосланных в Сибирь Людей, которые были дворянского происхождения Многие из них и здесь воевали с немцами Но ну, не с немцами, не очень правильно Немцы это нормальный народ И очень много было советских немцев Которые воевали с фашистами Вот так скажем Которые здесь воевали И там в Европе расшатывали основы фашизма их изгнали из России, их обидели, их унизили, от, отобрали все, расстреляли близких и родных. Но они говорили, это наша Родина. Мы не за коммунистов воюем, мы не за, за белых, не за черных. Это наша Родина. Мы не, не допустим, чтобы наша Родина досталась врагу. Что бы эта Родина нам ни сделала, как бы она ни обидела, мы за нее жизнь отдадим. Вот они люди, понимаете, когда в трудную минуту они забывают свои личные амбиции, обиды. И все такое и становится вот просто плечом к плечу, чтобы спасти эту страну. Не важно, что эта страна мне где устраивает, где не устраивает, вообще не важно. Это мое личное. И когда вы затрагиваете ее, я буду ее защищать. Путин такой деспот, такой секой. Путин не святой человек, он всего лишь сильный мира сего. Помните, когда в фильме Крестный отец, когда Кейт говорит и Майклу что вот твой отец там такой-сякой, у него нехорошая слава, и он говорит, «Мой отец всего лишь сильный мира сего, как президенты, как министры». Она говорит, «Президенты и министры людей не убивают!» И он ей сказал, «Тебе самой не смешно от того, что ты сейчас сказала?» Он сильный мира сего, сильный человек, вынужден где-то и переступить закон, он вынужден где-то и рисковать, он вынужден кого-то наказать и э, кого-то расстреливать. А как вы хотите, друзья мои? А как управлять страной? Вы читали, Макиавелли государь? Не тот правитель хороший, который э, помиловал преступника, а тот, который его наказал, потому что то, что он его помиловал, из-за этого пострадали сотни людей, а то, что он наказал одного, спас сотни жизней. Так где он лучше, где он более милосердный? Когда он наказал или когда он помиловал? Когда он наказал? Потому что от его слабости, слабоволия, могут пострадать много людей. Наши бывшие советские республики, за исключением Беларуси, я абсолютно не защищаю Лукашенко, он тоже не святой человек, но пока он есть, Беларусь будет жить. Наши бывшие советские республики показали, что они... Не умеют жить самостоятельно. Они не могут строить демократию. Они никакой демократии, никакой самостоятельности не стремятся. Они не умеют самостоятельно строить государство. Они приводят одного клоуна, второго, третьего клоуна. В Армении знаете сейчас, что говорят? Ну да, этот вот, это существо двуногие, разрушил страну. Но мы не хотим старых политиков, пусть кто-нибудь новый придет. То есть они сделали свою родину, такое, знаете, поле для экспериментов. Давайте еще один пашиня пусть придет, еще раз грабит, уничтожит. Недостаточно просто любить свою родину, чтобы управлять страной. Простого патриотизма недостаточно, друзья мои. Потому что у тебя должен быть вес политиков мира, мирового значения, чтобы они вкладывали в твою страну, чтобы они дали тебе оружие, если у тебя нету его, если ты слабая страна. У тебя должны быть связи, у тебя должен быть авторитет, с тобой должны считаться, тебя должны слушать, тебе должны дать большие займы, если оно нужно для твоей страны. Понимаете, просто быть патриотом недостаточно. Мы когда-то были самая читающая страна в мире. А сейчас мы не самая читающая страна в мире, поэтому у людей мозгов практически не осталось. Очень мало патриотических программ, очень мало патриотических лекций. Это нужно, друзья мои. Пропаганда в лучшем смысле этого понимания, она не просто так была. В советское время, вы думаете, они дураки были, что отправляли Русланову на фронт, что отправляли Сульженко там на фронт петь? Это поднимает боевой дух. Что вложишь в народ, то и получишь. Не хлебом единым, понимаете? Не хлебом единым жив народ. Если мы вечные вопросы э, ставим ниже своего живота, то получается то, что получается, то, что вы видите в соседних республиках. Есть вечные вопросы. Надо думать о будущем. Что я оставлю своим детям? Какую страну? Мирную, немирную? Мне лично самое важное, чтобы страна была сильной. Вот армия. Зачем нам такая огромная армия? Кто не желает кормить свою армию, тот будет кормить армию врага. Александр Македонский. Мне нужна большая армия. Я согласна платить налоги. Я согласна оплачивать эту большую армию, чтобы мой сын жил. Я не только думаю о помидорах, завтра что поесть, что я думаю и о будущем своих детей и внуков. Мне нужна большая армия, вам не нужна, а мне нужна. Зачем нам новые территории нужны? Зачем она нужна? Что нам от этого? Вам Крым не нужен? А отдых сейчас в Крыму более доступный, чем где-либо. А море? А ресурсы Крыма? А туризм, Донбасс, дорогие люди, самые, самые большие месторождения, почему стремятся туда? Потому что англичане уже купили эти месторождения, и теперь они любыми путями хотят туда стремиться, войной, без разницы. Они президентом Украины говорят, что хочешь делать, не наши проблемы. Деньги уплочены, дай нам дорогу туда, до месторождения, им плевать на вашу кровь. Вы орете, ой, вот, зачем нам это надо? Зачем вам это надо? Да потому что это ресурсы страны, которые могут вас обогатить снова. Я знаю, что вы будете говорить. Вот, ничего не меняется, какая разница. Послушайте меня, чиновники, депутаты, президенты, кто угодно, они смертные люди, сегодня они есть, завтра нету. Страна останется. Если бы наши деды, прадеды вот так думали, зачем мне это надо? Да зачем? Да вообще бы в мире ни одной нации не осталось. Вот пришли фашисты на Советский Союз, напали, они бы сказали, да зачем нам это надо лишнее? Вот доберите, господи, да. Как там в этом да, фильме. Да, господи, забирайте кемский волос. Я тоже думала, господи, зачем оно нам надо вообще? С таким мышлением никаких земель не напасешься. В моменты трудности надо быть патриотами. Думайте, что хотите. Потом я скажу им все, что думаю. Потом я свои недовольства выражу, если мне что-то не нравится. Потом я скажу, что мне это, вот, это меня не устраивает, такая политика. Это вообще мне не нравится, то, что внутри страны. Но в масштабном уровне сейчас он делает правильные вещи, поймите уже. Он правильно делает, он показывает, что нашей страной надо считаться. Никто вам не позволит лезть в нашу политику. Никто вам не позволит ставить базы у меня перед носом. Базы, знаете, что такое вообще? Завтра они спокойно будут палить на вас, то есть по вам. Я не позволю Турцию лезть на Кавказ и начать Третью Чеченскую войну. Я не позволю расшатать Кавказ. Я не позволю английским кораблям лезть в Крым. Неужели у вас гордости нету? Мне, честно, я горжусь. Вот я, вот я уже поняла одну вещь. Только не обижайтесь. Реально, инородцы почему-то больше любят Россию. Они больше это видят. Они этот масштаб... Екатерина Великая говорила, Россия – это не страна, это вселенная. Как можно ее не любить? Она сказала, я не ждала, пока Россия меня полюбит. Я полюбила ее сама. И наша любовь стала взаимной. Наверное, нам со стороны это видно. Понимаете, вы родились здесь. У вас масштабность в крови, вот большие степи, огромные степи, огромные территории, она у вас в крови, в подсознании. Не то, что вы это не цените, но не, не видите в этом ничего такого особенного. Вы не представитель малых народностей, которые тысячелетиями просто лили кровь за эту маленькую просто вот горную страну, не знаю, там где камень, даже земли нету, не на чем сажать. Из камня выжимали хлеб просто веками. Вот... Таптывали эту страну, проходили то монголы, то турки, то персы, то туда. То, то есть, наверное, вот если бы вы родились у маленького народа, вы бы просто оценили эту масштабность, эту силу, мощь, которая вам дана. Дана свыше, вам дана судьба родиться здесь и жить. Я как человек со стороны, который в России, в принципе, с малых лет, с малых лет у нас отец работал здесь. Мы приезжали, уезжали. Он тоже с малых лет здесь. Для меня Россия никогда не была чужой. Она всегда была моей страной. Моим вторым домом. А сейчас это мой дом. Первый дом. Первейший. Есть историческая родина. Есть малая родина. Она Грузия. Я там родилась. Есть Россия. Это дом мой. И вот как представитель малой народности, потому как уже мы малая народность, и вот та страна, которую вам нам вообще позволили, оставили, вот глазами человека малой народности, я смотрю на этот масштаб, я просто, я думаю, да вы радуетесь, у вас допускай, да ладно, там какие-то проблемы тут, да у всех стран они есть, а у больших стран их еще больше. Но вы представьте, какая огроменная страна тут. Просто, ну невероятно, сколько климатических поясов. Вы счастливые люди, вы родились в самой большой стране в мире. Вы представители нации, которая э, гегемон, то есть главнейшая, да, ведущая, ведущая нация этой страны. Вы представьте, вас должна просто вот гордость распирать. Вы любой город России, назовите старый, исторический, особенно города Золотого кольца, я была там. Псков, Великий Новгород, Нижний Новгород. Эти цитадели, башни, Кремль – это мощь. Ты просто стоишь, например, на Псковском вот этом вот цитадели Кремля, смотришь, и ты понимаешь, что по ту сторону был враг, что здесь оборонялись, Псковский Кремль много раз пытались взять, и жгли, и бомбили во время войны, потом восстанавливали там ту часть, которая была разрушена и так далее. Там есть некрополь русских князей, которые правили в Пскове. Там есть некрополь русских княгинь. Понимаете, я, я писала о жене Ярослава Мудрого, Индигерде, которая в монашестве здесь приняла имя Ирина, а потом в монашестве стала Анной. Я о ней писала целую, целую работу. Она, ее, ее личность мне была очень интересна Она не любила Ярослава Мудрого Он ее обожал Но она как жена была верна, достойна, была женщина И создала для него очень просвещенный двор и прочее И я человек, естественно, далекий от религии Но для меня очень интересно, например э, Вот в Великом Новгороде я была, Софийский собор это маленький такой, маленькая циркушка, чтобы сказать, там такая великая мощь, нет. И на Софийском соборе сидит голубь, окаменелый из камня. Говорят, что когда Иван Грозный убивал бояры и кидал его в реку Волхова, голубь от этого вот преступления кровожадного царя просто окаменел голубь там на этом месте. И покуда стоит голубь, значит... А, нет... Да, да, все правильно, Софийский собор. Покуда стоит голубь, вот, значит, точно, быть великому Новгороду. Господин Великий Новгород, он же всегда был надменный Великий Новгород. Он всегда говорил, я без Руси проживу. И князей они выбирались сами и очень к ним относились. Это были вам не просто там хухры-мухры, это был город богатейший, все мечтали там княжить. И мне снится сон, я в Великом Новгороде была, поехала по работе, там раскопки были, все такое. Мне снится сон, и женщина в белом, она мне говорит, я знаю, что ты в церковь не ходишь, но приходи. Ты же обо мне говорила. Приходи, я буду тебя ждать, приходи, посмотри на меня». Я проснулась, думаю, да что же это такое? Ну, я поняла, о ком речь, потому что я писала, несколько лет я посвятила этой работе Индигерда. Там же сказано, когда во времена Ярослава Мудрого написана фраза такая, обращение к Владимиру Крестителю «Стань, великий князь, посмотри, как Новгород твой цветет, как сноха твоя Ирина, боголюбивая и почтительна» и сколько она храмов построила, и сколько добра сделала народу русскому, и так далее. Я проснулась, и я не могла понять, о чем речь. И в течение дня мне говорят, ой, вы знаете, там, говорят, Софийский собор привезли мощи великой княгини э, Ирины, жены Ярослава Мудрого. Меня аж затрясло. Я пошла туда. Я не пошла поклоняться мощам, потому что... Я считаю, что надо хоронить людей, а не мучить их души, пока их тела не разложились. Но поскольку она меня позвала, я просто пошла прикоснуться, я просто пошла посмотреть ее. Ну, естественно, там не видно ничего. Она женщина среднего роста. Ну, понятное дело, что это уже тело, да, собственно говоря, там ничего не определить какая она была худая и полная. Ну, говорят, что она до конца жизни сохраняла девичью красоту такую практически. Женщина э, такого маленького роста. Маленькая женщина. Там все закрыто. Там прям так разглядеть невозможно. Ну, показывают как бы восстановление по черепу, по лицу, как она могла выглядеть. Она не русая. Она такая средне-темненькая такая. Знаете, у нее пшеничные волосы. Вот представьте, вы видите перед собой тело княгини, которая стала матерью многих королев Европы. Ведь бродячий, так ее назвали, Роланд, принц датский, который, который должен был унаследовать датский престол, и он женился на Елизавете, дочери Ярослава Мутрова. Но Елизавета сказала, пока трон не получишь, я от отцовского дома не пойду никуда. И он там посвятил ей целые поэмы. «Я плыл по Днепру, и девы мне славянские махали руками». «О, Боже, за что же, за что же, чем провинился я от русской богини вести не, не дождался». И вот он там целую эту тираду посвящает ей поэмы, стихи мучительные. Хотя, с другой стороны, знаете, средневековая поэзия, она была такая ориентирована на, на, на мучение, страдания, это было модно. С одной стороны, может быть и так, но говорят, что она была очень хладнокровная, спокойная и разумная, они были очень образованные женщины. Ярослав об этом подумал. Они обожали отца больше, чем мать. Мать к ним была холодна. И вот как можно, зная это все, вот это все не любить и не восхищаться. Я понимаю, почему приезжая сюда... Выходя замуж за русских князей, там, удельных князей, великих князей, неважно, за императоров, за их родственников. Почему женщины оставались здесь, любили эту страну всем сердцем? Э, та же самая сестра э, Александры Федоровны Елизавета, которая потом была объявлена русской святой, она была замужем, за дядей Николая II была очень страшно убита в семнадцатом году мученической смертью. Вот почему эти женщины беззаветно влюблялись и оставались, потому что они, будучи англичанками, ну Англия, да, она же маленькая страна, как бы там они себя не строили, там каких-то великанов, на самом деле они же понимали, что сжатая маленькая страна всеми такими морями окруженная такая вот там такой остров ну, ну, еще и Шотландия, которая вечно хотела от них отделяться, ненавидела их и пока не хватает силы, живет, вынуждена с ними. Вот эти две англичанки приезжают сюда. Представляете, мощь, величие этой страны, эту огромную страну, поля, леса, эти дома много. Они пока едут, пока плывут, пока это все смотрит, сколько... Домов, сколько селений, сколько всего, сколько разнообразия. Она их очаровывает. Екатерина, когда путешествовала всю дорогу, эти бескрайные равнины, она уже 15-летней девочкой, будучи в голове, уже просчитывала, сколько можно выгоды, сколько можно здесь пахать земель. Сколько... Она же привела эти культуры, картошку там, по-моему, свеклу тоже, чтобы не ошибаться она привела эти все культуры и, и, и накормила крестьянами до сих пор этим пользуемся любить страну можно только в том случае если тебя с детства воспитали ее любить вот в таком духе любви к своей стране беззаветный моя мать может ошибаться но она моя мать останется моей матерью и если перед кем-то я <ган -2> То есть если я ей отдельно выскажу все, что думаю, что она неправильно делала, перед всеми я ее буду защищать, никому не позволю ее обидеть, надо так воспитывать поколение, это наша страна, и даже если где-то она примет ошибочные решения, мы отдельно скажем друг другу, обсуждаем, э -э -э покритикуем, но, но при всех не, не будем мы никогда ее трогать, мы ее будем защищать. Потому что она того стоит, она достойна. Друзья мои, нельзя на коленях просить мира. К миру принуждают. Знаете такое выражение? Голдемер сказала премьер-министр Израиля когда-то некогда. Она сказала, невозможно заключить мир с теми, кто пришел тебя убивать. Какой мир может быть заключен с теми, кто хочет ослабить твою страну? Уничтожить. Крым. Чей был Крым? Часть России. Окончательно завоеванный и э, присоединенный к России Екатерина Великой. И когда она туда поехала с ревизией, она, она писала, я нахожусь э, в Бахчесарайском дворце, чувствую себя ханшей. Она любила все народы. В чем была ее прелесть? Она любила все народы, когда... Татары вышли ее приветствовать. Кстати, она татарским ханам назначила пенсии. До конца их жизни позволила нести титул ханов. Просто все. Они уже были не правители Крыма. Но они не лишились ни своих вочин, ни своего имущества, ничего. Они просто уже были в подчинении русской императрицы. И когда вышли татары со своими пестрыми одеждами разнообразными народными инструментами приветствовать великую императрицу и когда московские дамы и барышни начали смеяться мол ой как ну для них это было непривычно вообще это все вот это вот разношерстная толпа она разозлилась на них она сказала не смейте никогда высмеивать моих подданных они для меня едины она выделяла деньги чтобы в степи строили города. Например, сказала, цивилизация киргизцев пусть станет уроком для кабардинцев. Почему она так сказала? То есть считала, что и в Кабар... Кабардино-Балкаре, еще тогда не Кабарда, кабардинская страна, что там тоже следует э, значит, строить мечети, города и так далее. Процветание Кавказа. Она выделяла деньги на строительство мечетей, на строительство синагог, храмов, она говорила, в моей стране все подданные должны быть одинаковы. Эта женщина вела единый государственный экзамен, которым мы до сих пор пользуемся. Она могла явиться в любую школу без предупреждения и проверять экзамен. Когда у нее было плохое настроение, она просила, чтобы начитали список тех дел, которые она совершила. И там было сотни, сотни дел. Ее прозвали Матерью Отечества, Немку. И народку, которая совершенно не имела ничего общего с этой страной, она полюбила эту страну больше, чем свои императоры. Так что, друзья мои, наш медведь, пускай где-то и неуклюже ставит лапу, но правильно делает. Лучше пусть нас ненавидят и боятся, чем смеются нам в лицо, чем унижают нас, высмеивают и диктуют свою волю, как делают это со всеми странами СНГ. Я знаю, что у Путина очень много минусов, но я хочу вам напомнить. Чеченскую войну закончил этот человек. Помог построить Чечню этот человек. Наступил мир в нашей стране благодаря этому человеку. Вы не получали зарплаты, вы получаете зарплату каждую по две машины. Да кредитах мы погрязываем. Но вы же эти кредиты можете отдать? Вы поймите, в конце концов, это развивающаяся страна. В Америке Великая депрессия длилась 50 лет. Вспомните времена вот эти вестерны, да? Дикий Запад практически то же самое вернулось в те годы. В Америке кризис длился, то есть э, Великая депрессия была названа, 50 лет. Мы развивающаяся страна. Не все сразу. Сколько 30 лет всего прошло после развала Советского Союза? Представьте, это все надо восстановить. Нам нужен сильный лидер, невзирая на все его минусы. Нам никто своего хорошего правителя не отдаст, поймите, в конце концов. И вот такой момент выступать против решения всего этого, силового, сильного решения, да, волевого, это воля нужна. Это же нелегко и просто вам встать и сказать, так вот я так хочу, это кухонным гусынем так кажется. Все взаимосвязано, надо все взвесить за и против, а сколько будет против твоей страны, а сколько ты сможешь преодолеть этот кризис. А здесь вот так, играть нужно Политика это умная игра. Политики нет понятия. Я хочу, я не хочу, я так решил. Этого люблю, тот не нравится. политике если выгода. И волевые сильные решения правителя вашей страны должны найти поддержку у народа, потому что это правильно, потому что конец войны Донбасса это значит остановка НАТО при, при передвижении их вот сюда к нам. Это значит живые люди, ваши братья. Это значит южные рубежи России в безопасности. Это значит дать поклюву американскому ястребу и показать ему свое место. Это значит диктовать правила. Это значит решать, что и как будет вот в, этой, в этом пространстве. Это хорошо, что мы диктуем правила, а не нам. Почему некоторые хотят? Чтобы мы униженно подчинялись всему, что скажет Запад. Кто такие Запад? Кто они такие есть? Елизавета Петровна сказала, там они друг другу кажутся великанами, но России стоит чихнуть, и они растворятся в воздухе. Кто они, по сути, такие? Дети каторжников, убийц, беглых, э -э -э всяких там преступников. Кто они такие, чтобы нам диктовать условия? Скажите мне, пожалуйста... Там есть только Греция, она нам э, союзная страна и братская страна. Греция никогда не выходила против России. Болгары всегда были за Россию. Это если касаемо Европы. Румыны в том числе, сербы. Кто там остается? Англичане. Англичане всегда были против России. Виктория хотела замуж за нашего Александра I. Виктория была маленькая толстая коротышка, он был высокий, красивый мужчина. Извиняюсь. Э, э, да, нет, за Александра II. Хотя Дагмар, которая стала Марией Федоровной, его женой, тоже была маленькая принцесса, датская. Но не захотел Александр II на ней жениться. И везде она гадила, она везде вставляла палки в колеса, отсюда и выражение вышло, англичанка гадит. Она мстила ему до конца жизни и его детям. Кто оплатил революции в России? Английская корона, она хотела все эти земли заполучить, она хотела получить все богатства России, она хотела получить все богатства Романовых. Но коммунисты оказались хитрее, они деньгами-то Запада провернули эту аферу, но не отдали им несколько там корон, которые до сих пор врут, что они купили, та же Владимирская Тиара. Почему они привели коммунистов к власти? Потому что коммунисты отдали все завоевания Российской империи. И Польшу, и Речь Посполитая. Все отдали Западу. Все отпустили. Все завоевания. Для чего эти революции происходят? Чтобы привести своего человека и чтобы он сделал все то, что надо. Вон привели своего человека в Армению, он отдал, все им отдает. На, берите, вот так, берите, берите, берите, забирайте, все вам, лишь бы, лишь бы меня не обижайте, все забирайте. Они становятся миллиардерами, а народ униженный до предела. Просто страна становится врагом своих граждан. Разве это нормально? Почему Донбасс и... ЛНР не захотели жить с ним, да потому что они видели, что ценности втаптываются в грязь, вы понимаете, человек может жить в бедности, может мало есть, но когда ценность человека, когда у него отбирают его историческую память, он уже бунтует, он не может без этого жить, заставляют фашистские вот эти марши, значит, людей вот это признать, бьют ветеранов. Не может человек свои моральные принципы переступить ради сытой жизни. Хотя там и сытой жизни-то не видать. Вот о чем речь. Никто ничего не сказал про украинцев. Очень сочувствую этим людям. Я понимаю, в каком они состоянии. Между ссылой и Харибтой. Двух чудовищ, знаешь. То сюда пойти, то туда. То свое правительство, твоя страна, как враг тебе. И к чужакам идти. Тебя не ждали и не ждут. Когда вы откроете жизнь великих княгинь, когда вы увидите их преданность Родине, жизнь каждой из них достойна пера, достойна отдельной книги. Когда вы начнете изучать историю своей страны, у вас будет такая гордость, что у вас даже мыслях не будет ни на секунды вообще. Нужна нам сильная страна или нет? Определенно нужна. Пусть лучше нас ненавидят и боятся, чем пинают. Некоторые говорят, Киевская Русь. Вот, вы говорили про дочь Ярослава Мудрого, Анну. Она была украинкой. Раз и навсегда, на всю свою жизнь. Запомните одну вещь. Нет национальности украинец. Не было и никогда не будет. Есть русские, живущие на окраине Руси, Киевская Русь была, вот, Киевская, все правильно. В 18 веке историки, дабы разделить два этапа правления династии царей русских, Рюриковичей и Романовых, разделили на два этапа историю России. Киевская Русь и Московская Русь. Живущий в те времена человек не говорил, я живу в Киевской Руси. Он говорил, Русь, Святая Русь, Великая Русь. «Родина», «Матушка Русь», но никто не говорил киевской. Это условное разделение историков. Нужно немножко включить мозг. Помните фильм, когда женщина приносит в ломбард какую-то там вазу и говорит, «Сколько вы мне дадите за эту вазу?» А говорит, «Ну, мадам, мы такие вещи не берем, мы берем старинные вещи». «Как? Это древнегреческая ваза?» «Нет, мадам, вас обманули». Как меня обманули? Там даже написано, это сделал я, древний грек Сократ. Это то же самое, что человек, живущий в те времена, сказал, я живу в Киевской Руси. Не было такого понятия. Киев был стольный город Руси, потом Московия. Поймите, наконец, не было разделения Руси. Это условное разделение историками, точно так же, как, например, разделение времен правления египетских фараонов. Есть такой момент. Древнее царство, среднее царство, новое царство. Три этапа разделения. Точно так же, как история разделена на древнюю историю, средневековую историю, новую историю, новейшую историю. А если так подумать, это история. Для человека, живущего в средние века, это не были средние века. Может быть, через 5000 лет наше время будет точно такой же, раннее средневековье. Но мы же не говорим, мы живем в раннем средневековье мы живем в свое время только декорации меняются люди как были так и есть они любили, страдали, воевали завоевывали, рожали детей умирали, оставляли потомство или не оставляли одно и то же, только меняется декорация вместо коней теперь машины вместо э, меча и шашки автомат Все. остальное как есть так и осталось человек так и остался, каким был со своими страстями, чувствами, любовью, ненавистью, завистью, стремлениями и прочее, прочее. Итак, друзья мои, ä, правильно ли делает наша страна, что ставит всех на место? Да. Потому что нас с вами будут уважать. А те, которые ради того, чтобы поехать куда-нибудь в Анталию отдохнуть, вот из-за этого сейчас нам э, запретят, да и плевать на вас. Люди должны немного думать и о своей родине, о престиже своей страны, не только о своем животе, и о своей задней части, которую плохо пристроили, потому что в Анталию не поехали. Сколько раз вас режут, там, недавно опять показали, топором кинулись на туристку, все что угодно делают, опять туда ездите, в жизни бы не поехала, туда, где один раз уже такая трагедия случалась. Начнем с этого. Помидоры это временно пожрали желудок наполнили до свидания следующий день этого нету а Родина вечна а рубежи наши вечные они должны быть вечные и спасибо именно тому политику который не боится принимать жестких сильных волевых решений где-то рискованных решений а кто будет выйти из-за санкций послушайте меня уважаемые никто вам не мешает ездить в ближайшее село Набраться там продуктов э, свежих, э, фрукты, овощи, молока. Вон полно. У нас все крестьяне, даже вот Москва и область здесь, вот просто полно. Любое село, подъезжай, купи все, что тебе нужно на местном рынке. Да и вообще там в любой дом заходишь, не продаете продукты, они с радостью продадут. Зачем вам жрать эти пластмассы? Что они вам не привезут? Что помады не привезут? Здоровее будет кожа. Посма Во всем ищите плюс. И самое главное, мы столько лет жили за железным занавесом. Ничего оттуда не возили, не вывозили. Что мы, померли с голоду? <coughs> Вопрос. Мы без них не прожили? Что касается того, что все ополчатся против России. Слушайте, один раз они ополчились в сороковые годы, потом сорок первые. И что получилось? И сапог русского солдата дошел до Европы. Не так ли? Поэтому, вот, что бы они не предприняли, мы это уже проходили. У нас великий опыт выживания. Друзья мои, наш народ, то, что прошел, они не проходили. Никто из них. Они никогда не поймут, что такое Ленинград. Когда люди умирали с голоду и не ели коллекцию пшена, которая стоит... Миллионы долларов – это э, бю, наше как бы богатство, да, вот это выведенные сорта пшеницы, которые не ели люди. Что такое умирать с голоду, все равно идти в, на заводы и изготавливать оружие для солдат. Что такое детей отвести в Хлебный Ташкент, в Хлебный Кавказ, распределить этих детей – а потом отправить обратно домой. Они не проходили это, а мы проходили. Мы были одна большая семья, которая помогала, выручала друг другу. И вот так мы приблизили свою победу. Они это не знают. Францию вообще... Париж покорили за три дня, по-моему. Какой-то еще страна, этот Мадрид или какие там эти все мелкие большие города. За три-четыре дня Гитлер покорял. А эту страну пять лет не мог сломить. Дети шли в партизаны, мальчики, 10 лет, 12 лет, их пытали, унижали, уничтожали, убивали страшной смертью, они не выдавали никого. Неужели этот героический народ, по-вашему, какие-то санкции, что вот помидоры не продадим, да засуньте их себе вот туда. Неужели нас должны вот такие мелочи сразу напугать и сломить? Придите в себя, 50 грамм хлеба давали ленинградцам, и они воевали. Вся моя юность прошла рядом с, с историческим Сталинградом. Там каждая улица носит имя какого-то города нашей страны. Ереванская, Двинская, Бакинская улица, Минская улица. Каждый город восстанавливал один квартал. Все было сравнено с землей. Там на каждом шагу братские могилы. Огромное количество людей дали, отдали свою жизнь за нас. И они, они шли на смерть, чтобы мы с вами сегодня жили. Мой дед воевал, дошел до Берлина. Когда его хоронили, у него там столько было медалей. У нас в маленьком селе три героя Советского Союза. И один вообще побывал во всех лагерях фашистов, вернулся домой. Сорокалетний мужик вернулся. Он так постарел, что мать не узнала его. Она, она не поняла, кто это. Но этот человек обзавелся семьей. Родил детей, понимаете, мужчины возвращались из войны без руки, без ноги, строили дома, поднимали страну, рожали детей. Неужели потомки такого сильного народа будут бояться какой-то фигни? Ой, санкции, ой, нас в Анталию не пустят, ой, на нас не так посмотрят, ой, скажут русские плохие. Да плевать на них вообще, что они скажут и что они думают. Делайте так, как вы считаете нужным. Они пока там, знаете, там будут биться в истерике, да и все, и закончится. Мы столько лет с этими санкциями живем, что померли или что случилось с нами вообще. Вроде все хорошо. И дальше будет хорошо. Ничего они не сделают. Это от бессилия крики, поймите. Это истерика от бессилия, что не могут вывести эту страну. Что не могут переиграть этих политиков. И не смогут никогда, пока народ поддерживает силу своего, своей страны и мощь своей страны, никто ничего не сделает. Я готова кормить свою армию. Я готова платить налоги на то, чтобы у нас было передовое вооружение. Потому что я знаю, что от этого зависит жизнь моего сына, потом внука, потом правнука. Я хочу, чтобы они жили. Знаете, хочешь мира, готовься к войне. Будь сильным, и никто не нападет. Мир не выпрашивают с протянутой рукой. К миру принуждают. Мы сейчас очень похожи во времена Екатерины Великой. Трудности у страны, экономические проблемы, всякой были всегда. Но мы сейчас похожи... На времена Екатерина Великой такая же мощь, такая же сила, так же считается, так же огрызается. Про нее знаете, сколько карикатур лепились. Вот эти все грязные слухи, там, сношение с конем и прочее. Это все из Запада пришло. Они хотели ее порочить всеми силами, насколько возможно. Если ваш правитель не нравится оппонентам, не нравится врагам, значит, он замечательный правитель. Если враги хвалят твоего правителя, то вот ты пропал. Запомните это. Чем меньше он им нравится, тем лучший он правитель. Так вот, э, сейчас точно не помню, какой из канцлеров. У него было несколько канцлеров. Один из них сказал, я не знаю, что будет в ваше время, оставил запись потомкам, но в наше время ни одна пушка в Европе не смела стрелять без нашего на то дозволения. Разве не лучше так жить, когда тебя боятся, как собаки? когда гавкают у твоих дверей, пытаясь укусить, и от бессилия идет пена изо рта, потому что понимаешь, что ничего не могут, ничего. Я предпочитаю жить в стране, которая всех ставит на колени. И не хочу жить в стране, которая на коленях стоит и просит мира. На этом все. И напоследок скажу, наш медведь самый лучший. И с нашим медведем спорить не нужно. Медведь долго терпит, Долго спит, но когда он проснулся, расхерачит всех. И это прекрасно. Пусть нас называют неуклюжими медведями и боятся нас. Чем будут считать нас за зайцев, которые, увидев первую же опасность, бегут. Наши деды прадеды победили фашизм. Мы – потомки тех самых храбрых людей, которые вернулись – Подняли еще страну из руин. Невзирая ни на что. На гонение, на голод, на красный террор, на все. Плюнули люди на все. Положили рядом свое личное. Взяли в руки оружие и пошли. И многие из них не вернулись. И чтобы их жертва была не напрасной, мы с вами должны оправдать это гордое название Дети, внуки, правнуки, ветеранов войны. Соберитесь. Ничего они с нами не сделают. Хватит истерить. Хватит истерить. Страх открывает дорогу к уничтожению. А сила воли останавливает и страх, и все опасности на пути. Я вам желаю разума, храбрости, силы. Мы были, есть и будем. Пускай истерят. Хватит, сколько им простили, помогли, поняли, пошли навстречу, хорош. Им нужна слабая страна, хрен им. У нас должна быть сильная страна, и а мы с вами должны быть сильные. Не выйти из-за этих каких-то санкций, еще какой-то фигни, а говорить, все правильно сделали, дали вам по клюву, и отлично. И будет Донбасс, и Луганск свободный. И будут те территории, те рубежи, которые были всегда на карте. Так что будьте любезны отодвигаться. И не надо на нас рычать. Оставьте своих клоунов, президентов, этих чучел, которыми управляют сверху себе. Мы будем делать то, что считаем нужным, то, что выгодно нашей стране, потому что здесь живут огромное количество народов. Их дети, внуки зависят от волевых решений тех людей, которые управляют этой страной. Не забывайте об этом. Я не хвалю их, у них свои минусы. Но в этом случае они сделали правильно. Они подняли наш с вами престиж. Не позволили нас считать за каких-то дураков, которые можно диктовать любые условия. Хочу, ставлю базу. Хочу вот так. Нет! Спокойно. Ничего ты не ставишь, и ничего ты не делаешь, и ничего ты здесь не решаешь. Потому что есть самая большая страна в мире, которая скажет, будет так, как я сказал. И иначе не будет никак. Хоть землю свою жры. Удачи нам всем. Справимся, прорвемся. Мы не хуже наших дедов. Мы их кровь, их плоть, их историческая память. Мы их продолжение. Если мы не будем чувствовать эту цепочку, связь поколений, то грош цена нам, мы должны понимать, что мы наследники всего того, что наши деды прошли. Они прошли, они выстояли в таких страшных тяжелых условиях, а мы тем более выстоим. Всем удачи!